С вами Лего Бой Стар. Сегодня мы будем делать переносчика ракетных установок. Сначала мы возьмем корпус. Присоединим его вот к этой части. Ну, я не правда Можно ошибиться вот так. Еще у нас, вот так. Поднять надо. у нас тут будет вроде два слоя, я не помню. Такого вот окно. Ставим еще одну тут а не-не, так. Вот так. Блин. Тут, он, он, он очень хрупкий, когда вот вы только его начинаете смирать как тонкое стекло. Вот у нас уже получится. Вот такая деталь. Вот она вот так выглядит. Теперь я не помню, куда вроде вот сюда надо ставить. это вот так надо присоединяться потихоньку. У нас правда одно то окно и лобовое заднее у нас нету. Так. Так. И вот так. Потом они а не, это надо сверху накрыть. Сейчас, ну не сейчас это надо. Вот она. Просто вот, я, у меня нет цыпа, чтобы тут следить куба, и так далее. Так. Тут надо вот видите, тут не вот так надо, а вот так, чтобы она закрепила все сразу детали, потому что если вы на одну кусаете, то у вас сразу же у нас свалится. Как, как башня стеклянная. Так, они нет. Не не. Видите, у меня даже тут есть, который разваливаются. Вот так вот их И вот так. Так, так, зайдет вот этот корпус, прикрепляем. Вот это. Вот это вот у нас уже вот такой комбайн как можно сказать и сзади еще когда у нас будет крыша мы делаем вот так, да, да, да, вот так. там есть еще лишние детали так что можно сказать убий немножко неправильно сделано на, на одну пол выглядывает крыш. Так, вот. И последний слой. Так. Вот, видите, уже вот такая коробочка изучала. Как видите, тут сзади у меня кривовато немножко. Все, вот, сзади потом мы прикрепляем вот такие вот так вот сюда. Вот такие длинные, длинные линии. Вот так. Потом берем мы с этой стороны. Надо еще внимательно уследить, потому что если вы уберете и эту штуку, у вас не будет заднего одного колеса. Оно у вас будет сразу же гнуться. Видите, все расшаталось сверху. Так же надо сразу встать заднее колесо, которое будет поддерживать землю и вот видите все не ломается уже вот это нам надо еще впереди забыл добавить и сзади, сзади добавить. вот забывать вот тарань насквозь чтоб привести грустную даже надо отступить вот тут одну бусинку чтобы она надо добавить потом потом потом потом вот это так а вот это я забыл для чего? Сам договорился, я уже забыл. Угу, я наверное вспомню. Это надо было не так, а вот так. И вот так. Другой, был такой, как бы космический самолет, но не самолет. Хоть и Так. Сюда мы добавляем вот это. Нет, тут, конечно, конструктор иногда потрпа не попадается. Но внешний вид не главное. Тут вам даже придется отцепить все равно это. Просто тогда вы не сможете собрать нормально твою энергию. Блин. Ну, Я же хлопка, как степляшка. Одно любое нажатие и хо. Тут у нас должно быть, заметить три кубика. Можно одинаково, можно разным. Это... Нет разницы, Никакой. У вас получается ну, такая классическая штучка. Дальше вы должны добавить вот сюда такую штуку. Ну, лишние детали в Так. И это мы вот так сделаем. Вот. У нас получится такое на ну, по похоже, такой. Мы должны поставить сюда турель. А, нет, это было не лишнее. И, как видите, у вас получится должно вот такая громадина вот такая. Это турбина, я вспомнил. Ну, сзади это тоже такая покраска есть. И, как видите, она очень красивая. И самое главное, то, что у нее внутри есть место. И туда можно положить... Не знаю, золото или что-то, или человечка. Человечка туда не посадишь, его можно положить только. Стопять на поптачку. У меня отвалится вагон задний, который чувствую, там пальцем поделаю там. Ну вот, мы закончили. Вот делать, как видите, вот тут ничего нет, а вот тут все кота. Ничего нет. Ну вот тут а ничего нет. Да, это лишнее было. смотрите им, играть ему можно даже очень интересно и нет нет потому что если вы уроните считать вы уже не собираете без моих конструкций потому что тут очень трудно собирать я с вами не разбираюсь ну хоть и создатель так вот смотрите вот едет такой комбайн например просто без всяких проблем а потом резко ему приходит заказ что надо там привести там турель на то место, там, где, там, где базовые, базовые атаки. Там, он, если пилот ранен, то просто нажимайте на саму вагонетку, она стреляет, комбайн едет сам. А потом она разворачивается и начинает стрелять по плохим. А, а, враги начинают стрелять по самому водителю. Если водитель умрет, то или погибнет, можно другими словами то все равно эта пушка выиграет туда, потому что она очень хорошая и она как бы очень бронированная, потому что там систем вообще нет почти. Она работает э, по камере наблюдения, у нее сигнал такой идет, и из за этого там сидит пилот вообще на другом конце мира, и управлять и если просто он а, взорвется, то ничего страшного, приведут новые, и они опять вот так, вот, и все. Ну, на этом ролик заканчивается. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И, и всем пока.